Сейчас... Всем привет, сегодня я тут решил посмотреть свое видео, камеру сюда, я тут решил посмотреть свое видео, реакцию на свое же видео, которое, которое засняла вчера где-то. Ну можем уже все, начинать, полный экран и стягиваемся. Фух. Не толза. Ссылочка, если что там, оригинал будет в описании. Сейчас А вы можете работать, чтобы можно заниматься. Ладно, давайте я не так, кстати, этот, этот цветочки я видел где-то. А, может да вы. Как Ладно. Кстати, кле. Клип еще еду. В следующий раз еще клип можем посмотреть у правоупортового цветка. Ладно, досмотрим. Нуй этот. Так что сейчас будем готовить. Кстати, я не готовить. Ой ха <свист> ха <свист> это я уже верю, что-то же. Это сейчас было угарно. Ладно. <свес> а, это вот это вот, вот это вот. Они невозможны, это смотри, Даша. как будто в такие И это где он париллельно Безг comenzальной камеры что? Вы... Как... как мы ему подъедет говно? Вот такой говно. Ладно, на мы будем на этом заканчивать видео. Ладно, вот, на этом мы тоже можем заканчивать. Если вам понравилось это видео, всем удачи и всем пока.